Народной армии ДНР показывают свои трофеи, в частности, это флаг морской пехоты Украины, есть трофейные флаги правого сектора Национального добыты в боях на южном мариупольском направлении. А что это за подразделение? Это морская пехота, 36 бригада. А где трофеи тут удалось найти? Будь на позиции. Вот правый сектор.